Такая вот машина есть, Volkswagen Божья коровка, как его называют, я не знаю по русски. Французы называют его Божьей коровкой, как синель. Машина не заводится. Возьмите две Здесь что-то щелкает, так это замок зажигания. Короче, нашли проблему. Стартер, видимо, доживает свои последние дни. Постучали, машина завелась. Прикол в том, что на ней поедут малодоженных вот через час. Из церкви до аэропорта, скорее всего. Поэтому такой облом был не к месту. Нужно было срочно проблему решить. Такой вот строгий минимализм. Все четко и лаконично. Видите, цветы на задней полке. Километраж. 109 тысяч. По второму пугу пошел уже. Алло. Вот да, это или в хату. Вылеты. Афлодисмо, Олег. Воздушное охлаждение машины. Donc non, laissez-tourner. Ça va pas les Ой, Вс. Какие глушители? Такой вот аппарат. Прикольная тачка. Я как пришел, обожался с самого начала. Полез мотор искать под капотом А это как Порш. Прикольно было мне покататься Надо будет попросить у хозяина В принципе можно поехаться и сейчас Молодожены скоро уезжают, поэтому не хочется их нервировать Если отъеду, поломается по дороге Кошмар Свадьба под угрозой будет срыва Такая вот машинка прикольная На самом деле состояние идеальное Смотрите, потолок как новый Машина от первого хозяина Реально, это родители Жениха Купили ее В далеком Не буду говорить каком, потому что не знаю В общем Это вот страховка По-моему даже Техосмотр на нее Какой-то специальный должен быть Потому что это типа коллекционная машина Обычно он клеится. Талон вот здесь вот на лобовой, его нет. Пепельница начала ржаветь. Вообще минимализм конкретный. Спидометр и резервуар. все больше ничего на панели нет. Эп, прикольная вообще. Руль такой мягкий. Как будто электроусилитель стоит на нем. Классная машинка Это что такое? Ручник какой-то с доп. опциями Что за ручки? Скоростной рычаг Вообще как на газоне Конечно, прикольно такую машину видеть сейчас В 21 веке она смотрится реально Раритетная Тут вот ПДР технологию применяли, вмятину выдавливали. Ну, это такой шарм тоже есть от того, что она как-то ржавенькая. Я бы на месте хозяева прошелся преобразователем, потому что, ну, все равно время свое берет и сгниет машина, если ржавчину не останавливать. Хотя она хранится по-любому в гараже крытом, это видно по ней. Но, тем не менее, я бы советовал. посоветую точнее Видимо, не знает, что такое преобразователь Какими темпами еще несколько лет и кузов сгниет Такая вот машинка интересная Было очень много просьб показать старинный какой-нибудь автомобиль Он как бы не очень старинный, то есть это не жесткий антиквариат Но, тем не менее, какого года он? Здесь маркировка на стеклах присутствовала в то время нет, по у меня определишь, надо будет поинтересоваться, какого года машина. Вот такой вот Жук. А, Жук называется. Какая божья коробка, о я говорю. Это Volkswagen Жук. Всем всего доброго, пока.